Алиса, смотри, какие красивые бусики. Давай тебе их оденем. Полина, да, свой браслет? Он так подходит к моим бусикам! Алиса, нет, ты же знаешь, мне его бабушка подарила. Я его никогда не снимаю. Девочки, спускайтесь. Ах, ну ладно, пошли. Алиса, пошли. На маму разрешила в лес погулять. Девочки, вы идете в лес? Там будет много красивых цветочков, только вы их не рвите. Почему, мамочка? Почему? Ну, потому что, если каждый себе сорвет, их совсем не останется. Хорошо. Нашла, мамочка, мы не будем. Только недолго. И аккуратнее. Возвращайтесь скорее. Что это Ты куда так далеко? Что это у тебя там возле ноги? Лягушечка! Фу! Убери ее отсюда! Я их до смерти боюсь! Как же ее можно бояться? Она такая маленькая, а ты такая большая! Я тебя прошу, убери ее отсюда! Смотри, какая милашка! Привет, лягушечка! Как твои дела? Да выкинь ты уже эту жабу. Если я сам мне много, то ничего не случится. Да но меня их меньше не будет. Алиса, ну где ты там застряла? Смотри, что я нашла. Книга в чердака. Какая книга? Там не было никаких книг. Я же сегодня ее там видела. Не было там книг. Хватит выдумывать. Полина, пойдем отдохнем. Но мы же только сюда пришли. Ну что я что-то устал, не знаю, мне ножки устали. Ну ладно, пошли вон туда. Алиса, а что это у тебя в руках? Цветочки. Я увидела красивые цветочки, не выдержав, норвала. Но ведь, ведь мама запретила это делать. Алиса, ты очень непослушная. Ты ни маму, ни меня не слушаешься. Ты всегда врешь, так нельзя. Я хотела мамочке подарить бы те цветы. Мама сама просила их не рвать. Она не обрадуется подарок. Ты мне вечно ругаешь, ну, что совсем не любишь. Выкинь эти цветы, они все равно завяли. Что завяли? Я только что сорвала. Ты где? Где ты спряталась? Выходи. Это уже не смешно. Если ты сейчас не выйдешь, я уйду домой. Вообще! Ничуть не менее настоящая, чем ты! Mm. Почему ты такая грустная? Я не могу найти свою сестру, она куда-то пропала. Как пропала? Отсюда пока никто не пропадал. Мы гуляли, а потом я на нее накричала за то, что она сорвала цветы. Мама говорила этого не делать. А потом мы читали книгу, и я заснула. А теперь... Тут тогда все понятно. Что? Понятно. Ничего. Уходи отсюда. Мне больше не о чем с тобой говорить. Ну, русалочка, скажи, я все для тебя сделаю. Нет, это будет слишком трудно для тебя. Нет, не трудно. Скажи, что? Какой у тебя браслет красивый. А откуда он у тебя? Да, это мой любимый браслетик. Мне его бабушка подарила. Держи, я тебе его дарю. Спасибо. Ты очень добрая. Твою сестру забрала фея цветов за то, что она так много ее цветов погубила. Но почему она вечно не слушается? Почему она так себя ведет? Что случилось, то случилось. Изменить уже ничего нельзя. Мы все совершаем ошибки, но твоя сестра еще очень маленькая, и ты должна ей помочь. Милая русалочка, скажи, где мне отыскать эту фею? Умоляю. Я не знаю, мы с ней давно не общаемся. Ты найдешь ее где-то в лесу. Русалочка, спасибо тебе. И как бы там ни было, помни, что она твоя младшая сестра, и твой долг ее защищать. Я ее научу, обязательно научу, спасибо. Удачи! Зачем ты завдомиредишь, Полина? Откуда ты знаешь моё имя? Всех тут знаю. Если ты все и про всех знаешь, то скажи, где живет фея цветов. Не стоит тебе к ней ходить. Я всего лишь хочу, чтобы она вернула мне мою сестру. Всего лишь это не всего лишь, и ты должна это понимать. Некогда мне Нет. тут с тобой у меня своих дел не в проворот. А? А, а, а, а, а, а. Может, я тебе чем-нибудь помогу? Зачем ты мне можешь помочь? Разве что? Злая жаба села на мое яйцо, и я Злая никак не жаба. могу ее прогнать с него. И ей нельзя сделать больно, а то дожди будут целый месяц, и весь лес зальет. А у тебя пальчики такие нежные, возьми ее да пересади на бревнышко. <свы> да что ты медлишь? Давай скорее, ты что, ее боишься? Нет, я не боюсь. Сейчас я все сделаю. Рабинки, увидишь болото, перейдешь его, несмотря в отражение в воде. Тогда увидишь поляну. Она там и живет. <связывая> Спасибо тебе, милая гусыня. Там бревно есть, иди по нему. Спасибо. Так легче. И ноги не промочешь. <связывая> а? а? а? Зачем ты пришла сюда? Я прошу тебя, верни мою сестру. Я тут ни при чем. Возвращайся, откуда пришла. Ну, русалка сказала... Что она сказала? Хорошо. Допустим, я знаю, где твоя сестра. Но она поступила очень плохо и должна понести наказание. Лучше накажи меня, ведь я за ней не уследила. Ты думаешь, что ты должна отвечать за ее ошибки? Конечно, я буду всегда ее защищать и помогать во всем. Она же моя сестра. Это ты сейчас так думаешь. Хорошо, тут бегает один кролик, он топчет и ест мои цветы. Избавься от него, пожалуйста. Ну как же, ведь он же живой. Дело, как знаешь, это же ты пытаешься вернуть свою не слишком-то послушную сестру. И легче ли было бы жить одной? Ради сестры я готова на все, где мне его искать. Ты все правильно сделала. Ты прошла мое испытание. Но я не смогла этого сделать. Я следила за всем, что ты делала в этом лесу. Ты очень добрая и смелая. Ты сможешь научить твою сестру. Научу. Обязательно научу. Алиса? Полин, беги сюда! Смотри, кого нашла! Алиса, этот браслетик и правда подходит к твоим бусикам. Держи! Полин, спасибо! Mm-hmm.